Здравствуйте, в зоне вещания проектовалимизописы.ру, и я Юлия Рыж. И сегодня мы продолжаем серию интервью с основателями тех сервисов, которые мы с Анной активно пользуемся и которые рекомендуем вам. И сегодня у меня в гостях Артем Летушов, создатель и, и, и идейный вдохновитель, да, такого сервиса, как QuickPages. Артем, Привет! Привет! Артем, давай сначала, ну, как мы, наш же проект называется «Свалим из офиса», поговорим вообще, ты когда свалил из офиса, вообще был ли ты там, и изначально как начиналась твоя карьерная лестница, так скажем? Ну, чтобы в офисе прям вот долго работать, я не работал, я больше работал руками, там, в этом угольном порту. В это же время я, получается, был еще менеджером, но получается менеджером, который не в офисе работает, а просто так. И еще тогда я подрабатывал, устанавливал всякие программы на компьютер, вот, и буквально, может, я в офисе месяц-два поработал, ну, так чисто по приколу было интересно посмотреть, а в целом, то есть, ну, если так, то у меня получается именно вот работа руками больше было. Вот скажи, вот эта работа руками, она сподвигла тебя больше не работать на кого-то, а работать только на себя? Да нет, работа руками меня сподвигала не работать ими больше. Ну, то есть, когда, опять же, я же работал в угольном порту, а там контингент людей очень специфический, там либо люди, которые, ну, пьют, либо там а, люди не очень благополучные, то есть там такой очень ужасный контингент, и когда ты, в принципе, но ну, не самый глупый, и, и вот когда ты пару лет с ними поработаешь, то есть ты уже так понимаешь, что либо ты деградируешь вместе с ними, либо что-то надо делать. И вот как раз, получается, выбор был что-то делать. Но в это время я, конечно же, изучал интернет-бизнес, то есть, получается, работал на трех работах, учился очно и еще изучал онлайн-бизнес. Вот. Смотри, очень многие люди просто не верят в то, что в интернете деньги есть, да, и точнее, они не понимают, как вообще можно из, них, из интернета деньги достать, да, в принципе, угу. ты человек, который работал в Угольном порту, да, как ты, ну, вот дошел до того, что, в принципе, как бы поверил в эту иллюзию и сказку, ну, смотри, относительно того, что там есть или нет, это, ну, Вопрос такой достаточно очевидный. Ты просто смотришь на то, что делают другие люди. Если ты видишь, что у них есть деньги, ну значит глупо думать, что их там нет. И на тот момент просто не так много было персонажей в интернете, как сейчас. Лет пять назад там был, может быть, там Азамат, Женя Попов, там и все в принципе. И ну Иисус, и этих ребят я прям смотрю, у них как-то ну постоянно деньги. Опять же, ну когда ты приходишь в интернет, всякие объявления выскакивали типа заработай и так далее. Ну, я всякой фигней занимался, и эти волшебные кошельки были в WebMoney Яндекс, и продукты с правами перепродажи, и потом вот уже медленно-медленно вот мы доходили, дошел до инфобизнеса и потом уже вот сервиса. Смотри, а, то есть получается, человек а, всегда растет, да, и с его ростом именно ну, не только духовным, но и личностным, да, mm -hmm. к нему приходится больше и больше возможностей. А, Расскажи по поводу сервиса, как ты дошел, чтобы вот, как бы уйти от инфобизнеса больше к сервису, что тебе вот как бы, ну я могу сказать, то есть начинали мы свой путь вот с, с Андреем Жариком, то есть получается как все произошло. Андрей его начал на начальном этапе создавать, и потом он у нас учился в одном из тренингов и победил. В общем, мы ему купили путевку в Таиланд, и он приехал, мы что-то разговорились, он говорит, смотрите, какой у меня классный сервис на начальном этапе, до этого он мне его уже показывал, я ему давал какие-то рекомендации, как его лучше обустроить и так далее, и так далее. И он говорит, слушайте, ребята, классный программист, но вот я, ну, маркетинг, я не умею, вот, ну, как его продвигать и так далее. Вот, мы начали сотрудничать а, вот, с ним в этом вопросе, то есть мы стали его продвигать, соответственно, мы его так неплохо, я считаю, не сильно напрягаясь, проперили за год. Вот, и а, потом уже, в принципе, вот, ну, получается, что с Антоном это мой партнер, мы единственные сейчас владельцы сервиса, то есть Андрей там по своим причинам, он там, у него другие проекты более интересные, он ушел, ну и соответственно сервис остался нам. И вот сейчас мы его развиваем, с ним работаем. Угу. Артем, смотри, давай поговорим про важность э, страницы приземления. Э, сколько делают из твоего бизнеса, да, из э, инфобизнеса э, страницы приземления, в принципе, сколько они работают вместо тебя? не совсем понятно в смысле работать вместе с ними. ну то есть э, я хочу подвести к тому что создав э, страницу приземления mm. Mm. Э, можно в принципе как бы не постоянно быть например онлайн нет ну здесь надо ты, ну я не знаю ты как как сайт ты его создал и он, он он вот он у тебя есть люди в любое время могут на него зайти там или на нее если мы говорим о странице соответственно если мы говорим о странице приземления то есть э, если она создана то ну, в любое время, если говорите, аккаунт оплачен, 24 часа в сутки люди могут зайти на эту страницу, там записаться, подписаться и так далее, и так далее. То есть единственный вопрос здесь стоит только в трафике, то есть если трафик есть, он постоянно идет, то страница будет людей превращать в подписчиков, то uh -huh. есть если она качественно сделана. А расскажи тогда об успешной странице приземления, какая она должна быть? Да, чтобы вот, например, если это подписная страница, чтобы приносила больше подписчиков, если это продажная страница, то есть. Может ну, быть, там фишки? на самом деле так очень сложно сказать, там прям много, огромные блоки. Если вот кратко, страница подписки должна содержать обязательно элемент заголовок, который должен содержать в себе либо выгоду, либо обещание, которое вот человек хочет, целевая аудитория. То есть, если это сантехники, то там может быть обращение к сантехникам и так далее. Очень часто используют общие э, заголовки, типа «хочешь стать успешным». Это неплохо, но это не так сильно человека цепляет, когда он заходит, к примеру, написано «у тебя болит голова, как тебе избавиться от мигрени?» Еще человек знает «о, у меня мигрень». То есть, он сразу же как бы, ну, остается на этой страничке, ему это интересно. Это заголовок, следующее. Обязательно должна быть форма на подписке, она должна быть в первом экране. Что такое первый экран? Это вот если мы это посмотрим, что это монитор, и вот когда мы смотрим первый раз монитор без скроллинга, она должна быть видна на первом экране. То есть не надо, чтобы было скроллить вниз и там искать эту форму. Она должна обязательно, там, допустим, здесь заголовок, вот здесь там форма или здесь форма или здесь форма. Это обязательное условие. А, обязательно должно быть а, объяснено человеку, что ты после подписки получишь что-то, выгоды должны быть обозначены, какие человек получит там, подписавшись, ну и можно визуализацию того, что человек получит, это могут быть коробочки, там, картинки и так далее это если мы говорим о странице подписки а, но ну, опять же там ну, если говорить про сервис они там есть шаблоны, то есть там их можно переработать вот, а, что еще если говорить про продающую страницу, то там тоже опять же есть много тонкостей а, в целом там просто есть определенный а, алгоритм, который должен быть учтен. Но по большому счету самое важное, чтобы в тексте содержалась а, четкая, понятная выгода, которую получит человек. То есть человек один раз читает текст, и он может сказать, что, что ему хотели предложить. То есть не 189 пунктов, а вот одна целевая какая-то выгода. Если человек это понимает, как правило, это очень сильно увеличивает продажи. Опять же, важно вначале хороший заголовок. Блок введения, он должен быть либо история, либо прикрепление к боли человека. То есть, там, допустим, у тебя вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, значит, дальше читай, я тебе расскажу, как от этого избавиться. Ну, на самом деле, как бы копирайтинг продающей страницы, это, я не знаю, там куча тренингов, куча книг на этом написано, так, ну, в двух словах не скажешь, но вот если такие основные советы, то вот именно это. Смотри, а, на что вы а, основывались, да, когда создавали именно эти страницы, просто мы с Анной очень хорошо пользуемся, пользуемся uh -huh. этими шаблонами, и реально они вот помогают, это вот реально три кнопки для блондинки, что ты вот сделай это, впиши сюда то-то, то есть нам объяснено до мелочей. Uh -huh. Чем вы пользовались конкретно? То есть мы же постоянно делаем страницы подписки и уже не один год и тестируем страницы подписки. Самая лучшая страница, самая высокая конверсия мы а, непосредственно закидываем в сервис наш. То есть то, что работает лучше всего у нас, а мы непосредственно вот-вот вот как бы в сервер закидываем. Поэтому там хорошая страница. Смотри, еще тоже они постоянно обновляются, насколько я вижу. То есть там, там постоянно что-то, да. да, постоянно приходит, приходит. Это все отработанное, то есть с вами материал, то, что, да. то, что работает, вы выкладываете, да, да. да? Отлично. Артем, смотри, многие не понимают, зачем нужна страница приземления, никому она нужна. Он, Можешь он, рассказать да. вот конкретно? Для интернет магазина для каких бизнесов в интернете? Итак, что такое по сути страница приземления? То есть, ну если говорить уже о таком красивом классическом маркетинге, это так называемый фронт-энд, то есть это что-то, что дается за, в обмен за контакт человека, то есть по сути человек там оставляет свой контакт, в данном случае e-mail. Можно сделать еще телефон, но это, опять же, кому как нужно. Вот. Соответственно, кому это нужно? Но в принципе, это нужно всем людям, которые работают с, клиент, с клиентской базой. То есть это может быть офлайн бизнес, онлайн бизнес, это может быть MLM, это может быть интернет магазины. То есть когда ты хочешь получить контакт человека и потом с ним коммуницировать, продвигать свои услуги, товары, я не знаю, там что-то еще, тебе нужны контакты. И вот эти страницы, они необходимы для сбора. И на сегодняшний момент уже и бизнесы, и интернет-магазины уже начинают понимать вот эту... Разницу, что когда к тебе просто заходит человек, и если он тебя ничего не покупает, уходит, ты его теряешь. А если, когда он уходит, ему идет какое-то встречное предложение, а не хотел бы ты, к примеру, книгу, ну, ту, не знаю, там, допустим, интернет-магазин о том, о посуды. И когда человек уходит, ему предложение. А ты бы не хотел какой-нибудь сборник ну, кулинарных советов, человек оставляет свои данные, ты уже знаешь, что это человек потенциально интересен посудой, ты просто вот продолжаешь с ним коммуницировать, предлагать периодически, и он рано или поздно тебя купит. Ну, соответственно, и в, в офлайн бизнесе то же самое. То есть, э, к сожалению, наш офлайн бизнес в России, э, ну, в таком виде, что просто страшно. Люди почему-то думают, что когда они открывают магазины, и пишут, что там открыто, люди почему-то пойдут. А когда ты собираешь контакты людей, даже просто вот тебе приходит покупатель, решил, отпишите свое имя, e-mail, мы вам скидочки будем присылать, интересные предложения. Ну, тут ты набираешь, к примеру, базу по своему городу в тысячу а, клиентов, и ты можешь потенциально написать «Здравствуйте, у нас новогодняя распродажа». Не надо тратить деньги на огромную рекламу, не надо никакие баннеры, людям пришло. Либо, опять же, используя тот же ВКонтакт, людей собираешь в группу, приглашая по e-mail. подписываешь на свой Твиттер, приглашая по email, и очень много механизмов. По большому счету, то есть страница приземления, лендинг-пейдж – это очень важный механизм для развития бизнеса не только онлайн, но и оффлайн, и МЛМ, и интернет-магазин. Артем, смотри, для кто может работать вот именно с Квикпейджа? Все. Все. То есть вы специально делали его таким образом, что даже любая блондинка могла бы его... Я могу сказать, что мы его потом уже разрабатывали для себя, то есть могу сказать, что почти 90% всего, что мы делаем, мы делаем с помощью сервиса QuickPages, мы там размещаем продающие страницы, мы на нем делаем страницы подписки, тестируем сплит-тесты, запускаем там, мы просто туда выкладываем материалы, то есть когда, чтобы не загружать свой блог, ты берешь, делаешь быстро страницу там на QuickPages и вымещаешь там картинку, видео и так далее. Вот, просто какие-то видео лончивые, мы тут тоже размещаем на QuickPages, но чтобы не засирать это в своем блоге, потом искать, либо страницы у себя на хостинге, потом ты не понимаешь, где у тебя что найдено. И, соответственно, ну опять же, там а, визуальный редактор, который сейчас там используется, разработка WordPress, самого популярного на сегодняшний момент CMS, где там просто нажимаешь название страницы ты просто пишешь, что ты хочешь, вставляешь и мало того, что это все визуально, плюс еще есть видеоуроки, которые ну просто не знаю, как обезьяну научат делать все что угодно В сервисе. То есть, ну поэтому я и говорю, что он для всех ну, правильно, я подтверждаю слова Артема, потому что я, в принципе, я не считаю обезьяны, но Киппеджес пользуюсь охотно, и самое главное, что он меня привлекает тем, что реально там работающие все, то есть даже думать практически нужно, даже блондинкам. Спасибо большое, Артем, я думаю, что девчонкам было понятно, а вы не проходите мимо, используйте все самые новые предложения и, конечно, используйте Киппеджесом. С вами был проект ValmyZep.ru, я Юлия Рыши, я скоро встречусь. Пока-пока.